Всем привет! Сегодня будем готовить всем привычный салат оливье в необычном исполнении. В виде рулета оливье очень красиво выглядит на любом праздничном столе. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Измельчаем все необходимые ингредиенты. Огурцы нарезаем мелкими кубиками. Укроп измельчаем ножом. Затем берем крупную терку и натираем по отдельности яйца, колбасу, морковку и картошку. Дальше расстилаем лаваш на рабочей поверхности и смазываем его майонезом. Посыпаем тертой картошкой. Солим, перчим. Выкладываем колбасу. Посыпаем половиной укропа. Распределяем огурцы. Затем морковку. Опять солим, перчим и смазываем майонезом. Посыпаем яйцами и оставшимся укропом. Теперь сворачиваем все это дело в плотный рулет. Лаваш у меня слишком большой, поэтому я разрежу его на две части получившиеся рулеты заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 2 часа через 2 часа достаем наш рулет из холодильника снимаем с него пленку и нарезаем кружочками толщиной примерно 2 сантиметра Вот и все, необычный салат Оливье в лаваше готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.